Человек или ценен, или не нужен Для того, чтобы любить, никакие причины не нужны Тот, кто не ценит, не хочет, значит Для того, чтобы придраться к кому-то, достаточно его не любить Идиотские мотивы можно всегда найти Не так смотрит, разговаривает не то делает или не делает, и никакие хорошие, даже самые лучшие качества или умения не помогут. Будь ты хоть трижды разпрекрасен, добр, умен и талантлив, в тебе всегда найдется пара тройка зиянов, которые будут бесить того, кто не видит в тебе центр Вселенной, И прежде чем злиться и предъявлять претензии, Подумай, может это просто не твой человек, и если он не мил твоему сердцу, то это не он так плохо, это ты взял на себя право держать рядом с собой чужое счастье.